Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня к вам вопрос, почему вы смотрите мое видео без подписки? Подписка для вас ровным счетом ничего не стоит, вы не потеряете ни одной копейки. Она не будет вам мешать, она будет только рекламировать вам мои видео тогда, когда они будут выходить, предлагать их к просмотру, ну и давать вам возможность не пропустить какие-то новости и новые честные обзоры. На моем канале уже более 400 честных обзоров на танки такими, какие они есть на самом деле, руками среднего игрока и на товары в в магазине, Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки Обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео Я очень хочу в течение месяца дойти до показателя в 7000 подписчиков И надеюсь на вашу поддержку и помощь Спасибо вам огромное за благовременно А еще бросайте донатики через ссылочку в описании к видео Этим вы еще больше поддержите канал в его развитии Еще раз огромное спасибо Итак, ребят, буквально через пару секунд вы посмотрите бой Который меня реально очень сильно удивил своими результатами и честно говоря, когда я брал себе ВТ Ритер, я не думал, что эта машина будет настолько кайфовая, настолько имбовая, настолько веселая, фановая и доставляющая просто неогромное, огромное, неизмеримое количество удовольствия. И наверное это один из двух танков в этой игре девятого уровня, который мне действительно нравится. Я терпеть не могу девятый левел, потому что это уже не восьмой, но еще не десятый. Но честно говоря, Риттер меня радует просто до безумия. Ну что, ребят, приятного просмотра. А там где-то в конце видео должно было бы прозвучать. Всем пока-пока. Мира вам, ребят, и спокойствия. Приятного просмотра.